Одноклубники всех приветствуем. На отгрузке у нас мотобуксировщик мини на 380 гусеницы и длиной базы метр. На буксе установлен у нас двигатель Zonction мощностью 7,5 сил. Версия Zonction GB 225. По габаритам движок такой же как 6,5 сил, но имеет мощность 7,5. На буксе в штатной комплектации устанавливается фара на 18 ватт также присутствует успокоитель цепи букс представлен на подвеске катковая, мягкая, независимая пожалуй это самый старший одноклубник у нас, который есть вчера исполнилось 76 лет решил себе сделать подарок сейчас мы будем грузить мотобуксировщик в Ниву Шевроле спасибо за просмотр, всем пока